Этот суп отлично подойдет тем, у кого есть маленькие детки, фасоль, кладовая белка, который так необходим при активном росте, а легкость приготовления оценит любая мама. Удивительное сочетание продуктов делает этот суп особенным, легкий куриный бульон, питательная фасоль, размятый картофель, все это делает суп густым, сытным, но при этом после обеда не появляется чувство тяжести и не тянет прилечь на диванчик, Фасолевый суп с курицей отлично подойдет для всей семьи, вкусно будет всем. К тому же родители оценят пользу, а дети веселые макароны, готовьте с удовольствием. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Фасоль промыть, замочить на ночь. Картофель вымыть, почистить, нарезать кубиками. Морковь вымыть почистить, потереть на терке. Курицу промыть, поставить вариться, как закипит, воду слить, залить новой водой, поставить вариться курицу дальше, добавить фасоль, варить пока фасоль не станет мягкой. Подписывайтесь и ставьте лайки. Как сварится фасоль, добавить картофель и морковь в кастрюлю. Как сварится картофель, достать половину и размять в пюре. Виоложить пюре обратно в кастрюлю, засыпать макароны и варить до готовности, можно посыпать зеленью. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Продукты и их количество. Далее. Куриный окорочок одна штука, можно заменить куриной грудкой или небольшим цыпленком, фасоль половина стакана, картофель 4 штуки, морковь одна штука, макароны, 4 половина стакана, лучше всего брать макаронные изделия в виде животных или букв цифр, соль, по вкусу, количество порций, 4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Люблю вас, друзья, жду снова.